Наконец-то! Я так счастлив! Ну, наконец-то! Своя! А я что, у тебя первая? Ну, как у меня был там опыт, конечно, по часовым <как> Ну, а так, чтобы своя, первый раз. Ну, знаешь, я такой стеснительный, как бы был раньше, вообще не давали. Но теперь-то! <как> Пойдем! Здарова. Здорово, славян. Что говорят девушку завел? Да ну ты че, какой завел? <с> у меня же ни красоты, ни харизмы, да и родственников а -а -а. богатых нету. по ипотеку взял. А, -а, -а. и что какой год? 91-й. А, -а, а, вторичка что ли? Ну, ну а что ты новую стройную не взял? Да ты че, там сейчас его, знаешь сколько? В смысле, ну в смысле, ты бабки вкладываешь, а потом по итогу транс тебе попадется и все, а -а -а. все переделывать потом. Ну, да ну, и тем да, да. более у него старый хозяин старый, а, он да? практически не юзал. А? Ну, нормально, слушай, нормально, а? нормально. Ну ладно, поздравляю, да что хороший. Все да поздравляю, ты что еще платить на ну, 10 лет за нее. Пойдем.